Всем привет! Как обещал сделать видео вам ДНК, как делают у нас. Ну, лет пять назад я решил сделать ДНК на свою сцену. Ну, все в семье бывает и в жизни все остальное. Вот все законно, все правильно, все с печатями, все зафиксировано. Ну, судья, как полагается, все подписал, так как мой сын, получается, мой. Вот, ну, все. Я, бывшая жена, судья подписан, регистрацию делал. Ну, есть одно «но». А, на каждого человека надо по 7 с копейками отдавать вот это ДНК. Ну, в принципе, ну, ДНК, ДНК. И тут такой интересный был факт на лицо. Я когда через две недели приехал, фотографирует, так как у них ни ксерокс не работает, ни бумаги нету, ну, не разрешено, типа такое. Ну, какой суд я говорить не буду, естественно, может быть в комментариях, и то может быть... Ну, посмотрите, вот мой паспорт, 290772. что интересно 63 год Как я так быстро постарел на кого не делали не знаю по интернету смотрел таких нету Ну вот был у юристов они сказали то ли тематическая только механическая ошибка ну но сами понимаете, что это тематическая ошибка вышла мне по 70 с копейками как я говорил плюс а, три с половиной, три с половиной тысячи надо заявление а Госпошлин там а еще отдать надо ну расходы естественно судебные ну вот еще раз крупным планом Юристы, наверное, боятся, но это все-таки суд, как-никак. Ну, не знаю, в прокуратуре был то же самое. Пожали плечи, плечами. Ну, есть у кого-то комментарии. Может быть, юрист какой-нибудь появится у нас нормально. Может, мне что-то объяснить, что дальше делать. Вот, еще раз показываю. Не знаю, я инвалид второй группы. Так что у меня таких денег нету. Больше таких процедур, процедур делать. Так что... Не знаю, что дальше продвигать. Пишите комментарии. Может дальше что-то интереснее будет. Может кто-то подскажет. Дальше какие-то продвижения, может быть, будут всего, ваши комментарии, может даже чуть дальше, дальше сдвинется. Всем спасибо, удачи, до свидания, подписывайтесь.